Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Сегодня расскажу видео, отвечу точнее на вопросы по, по, по, по, по сервису Blockchain Partners. Вчера я показывал, что нужно сделать, как привязать свои аккаунты для того, чтобы получить монетки. У некоторых не получилось, почему-то даже очень много вопросов прислали. Телеграм, не, ну, сегодня еще раз покажу, уже точно все разберем, как получить монеты. Монеты, если вы все делаете правильно, вот они заходят, из-за рефералов заходят. Все уже у них начисляется, все нормально работает. Расскажу про другие новости по данному проекту. Еще напомню, э, очень интересно, там предстарте, там интрига, никто ничего не знает. Завтра, по-моему, запуск или послезавтра. Для новичков, кто первый раз смотрит мое видео, рассказывает про этот проект. В двух словах, проект э, обещает быть просто бомбой за то, что вы привязываете свои соцсети и, и в дальнейшем можно будет э, зарабатывать там, за лайки, там, я думаю, подписки, там просмотры, все такое, там, э, нормальные деньги, точнее даже и деньги, а монеты, которые они BPC назвали и которые еще и майнят. это по сути тот же самый минтер в начале, только их еще можно на халяву спокойно зарабатывать просто там, э, за свою активность в соцсетях. Поэтому, друзья, кто пропустил Минтер, кто не сделал на нем, на нем там, по 3-5 по иксов, советую не пропустить хотя бы этот проект, потому что он в самом начале, здесь куча всяких там плюшек, они там добавили видео, я вчера смотрел здесь. Реф, реферальная система 10 уровневая, потом монеты, которые майнят, там дальше пакеты, которые можно будет приобретать и тут, ну, опять же, сейчас давай... Вот монеты, которые будут там, стоимость их, они там обещают тоже, что будет, будет расти. Ну, на Минтере выросли они там, по-моему, в 5 раз или в шесть даже раз. Те, кто по моей рекомендации зашел в Минтер, я думаю, сейчас довольно потирает свои ручки. Ладно, не буду пока останавливаться, чтобы не затягивать. Итак, сейчас расскажу, буду рассказывать, как все-таки правильно привязать и получить эти монеты. Но перед этим, дружище, опять проект, который который просто своей интригой на своем предстарте многих, так, так сказать, заинтересовал, и остается буквально один день, 13 часов до старта, и можно сюда зарегистрироваться, опять же, сейчас пока абсолютно бесплатно ничего тут, никакие там не ни балансы пополнять, ничего не надо, регистрируемся, ссылка будет под видео, вот она, простейшая регистрация, здесь пишите там имя, Логин, телефон, скайп, если нету скайпа, я не знаю, скайп не нужен. В общем, там, где стоят звездочки, это заполняйте, все остальное там не обязательно. И плюс мыло должно быть не Mail.ru, лист БК, там Яндекс, они не... Ну, попробовать можно, но лучше на Gmail. Регистрируйтесь и ждем все вместе, ну, сколько тут, день остался и 13 часов. Обещаю, ну, можно тут почитать, там, но вам надоело считать копейки, вам надоело искать новые проекты, ищи, ищите варианты заработка денег э, сейчас и построение мощного фундамента. Дальше, там, полностью автоматизированная система построения. Увидим, что будет буквально через день и 13 часов, потому что никакой больше информации нет, все ждут, все в предвкушении. Сейчас я смотрю, мода пошла на такие предстарты, все запускают и... Собираются люди, а потом уже разделят эти плюшки. Опять же, кто на предстарте зарегистрируется, я думаю, получат какие-то плюшки от данного проекта. Как, прочим и в остальных. Так, все, с этим разобрались. Прямо сейчас ставь на паузу. Заходи, регистрируйся и возвращайся, смотри видео. Буду рассказывать по проекту Blockchain Partners. Итак, надеюсь, ты зарегистрировался в как он хоть называется, надо вспомнить Фибо BIS Фибо BIS так, возвращаемся, заходим на главную во-первых, у них появилась кнопка финансов можно пополнять, сейчас есть Perfect Money Coin Payments пополняем, здесь можно будет, опять же, заказывать себе рекламу, я вчера показывал рассказывал, как можно продвигать свои -ссылки в здесь сейчас доступно ВКонтакте, в Инстаграме и Фейсбуке но рассказываю, еще раз показываю, внимательно смотрим. Сегодня полностью сосредоточены на том, что как привязать и получить монеты данного проекта. Заходим, нажимаем ротатор, включая ну, ВКонтакте, там, нажимаем или Инстаграм. Здесь будет кнопка, ну, привязать. Нажимаем ее, переходим, там, э, будет там, окошко выскочит, которое там авторизовать, по-моему, или что-то такое. Ну, API будет там, в соцсети авторизуйте. Дальше вы попадаете вот на такую страничку, где у вас будет куча контактов. Точнее не куча, а там их 20 штук. Как только вы их все добавите, нажимаем добавить контакт, выскакивает вот такая страничка. Добавляете в друзья. Напоминаю, для тех, кто еще не понял, не видел прошлое видео, советую, во-первых, его посмотреть. Ну и скажу в двух словах, что вот, по сути, вам сразу дают базу людей, которые заинтересованы в заработке. Вот они их тут реклама блокчейн Partners, другие там люди, которые 6 привычек успешных людей. Ну, человек однозначно заинтересован в том, чтобы зарабатывать и нормально зарабатывать. То есть, по сути, вы получаете в себе, в, себе, в друзья, людей, которые заинтересованы в заработке. И все ваши интересные проекты можно слать им спокойно с предложениями люди не будут вас спрашивать и не говорить там, крутить пальцем у виска, ты вообще сумасшедший или нет как там некоторые скидывают переписку когда им там спрашивают их друзья и не верят в то, что в интернете вообще можно заработать к тому же смотри дружище, вот человек просто берет и рекламирует себя ты тоже можешь самое сделать плюс вчера я рассказывал как подготовить свою соцсеть, берешь просто скриншоты, э, у нас в чате скриншоты, свои скриншоты, можешь у нас в чате, если у тебя еще их нету, покажи скриншоты с выплатами нашей команды, берешь и просто размещаешь себе там на страницу и можешь свои ревссылки ставить, можешь просто оставить без ревссылки, я думаю, человек, который заинтересуется заработком, он тебе сам напишет, в, этот, в личку и ты уже там получишь себе рефералов по 20 человек в день можно плюс до 40 человек больше уже не, не рекомендуют потому что естественно могут просто не понравиться этим соцсетям и временно заблокируют ваш аккаунт дальше при, когда вы привяжете вконтакте инстаграм фейсбук вам на счет попадут так, где они тут? вот эти монетки за рефералов тоже за всех друзей которых вы пригласите здесь десятиуровневая там партнерская программа вы тоже будут начислять я не помню там 008 по моему ну не будем сейчас искать где-то я это видел чтобы не затягивать данное видео я сейчас папа э, папа по -по -по -по посмотрю если набралось на моем вчерашнем видео 200 лайков то сделаем розыгрыш. Сейчас ставлю на паузу видео и посмотрю. Так, к сожалению, конечно, не набрало. вчера на вчерашнем видео 143 лайка всего. Ну, в принципе, друзья, давайте сделаем, почему нет. Давай разыграем тогда с тобой, дружище, 143 рубля. Почему нет? Всегда приятно сделать розыгрыш. В дальнейшем, если не будет 200 лайков, тогда розыгрышей, конечно, не будет. А сегодня сделаем. Такой пробный. Мне повезет. Так, кому сегодня повезет? Плюшки от Андрюшки. Ну, поздравляю тебя. Прикольный Ник iPhone, конечно, это хорошо, но лучше эти 100 тысяч распределить между несколькими участниками. Да я уже думал, что, например, там 50 тысяч – это главный приз будет, а, например, 30 и 20 тысяч – это, например, за второе и третье место, или, например, эти 50 тысяч там разделить даже, я не знаю, может, там на 50 человек. Напишите, друзья, как, как вообще разделить эти 100 тысяч или одному дать. Напиши, дружище, прямо сейчас, как бы ты хотел, чтобы там... Может, чтобы больше людей их получило, там, или, или один, чтобы получил, порадовался. В общем, напишите в комментариях, друзья, как, как распределить эти 100 тысяч э -э -э, призовых денег. А ты, плюшка, плюшки от Андрюшки, Андрюшка, пиши мне... Телеграм, там бот обратной связи и, и присылай свою ссылку на то, что ты репост делал данного видео <coughs> Итак, рассказываю Опять же, конкурс под каждым видео проходит Разыгрываем, я, ну в этот раз мы рубли разыгрывали В следующий раз, может, будем разыгрывать какие-нибудь там эфиры там, или криптовалюту Тоже, в принципе, я думаю, придумаем что-нибудь Итак, условие какое? Нужно поставить, по, поставить палец вверх, э, если вам, естественно, понравилось данное видео, написать комментарий по теме видео, высказать свое мнение по поводу ролика, конкурса, ну, что-нибудь там пообщаться в комментариях и сделать репост данного видео в любой социальной сети. Под видео есть кнопка «Поделиться», «Поделились» и все, вы участвуете в данном розыгрыше. Как только набирается 200, раньше было 300, Ладно, снизил до 200 пальцев вверх, и мы разыгрываем приз. Так, в принципе, на этом все, друзья. Подписывайтесь на наш чат. Проекты, в которых мы участвуем, будут под видео. И до новых встреч!